Друзья, всем привет! С вами Санек. И сегодня съездил в СДЭК, забрал посылочку. Посылочку прислал Эльдар из Нальчика. Весом 4 килограмма 575 грамм. В общем, давайте сейчас ее откроем и посмотрим, что же здесь находится. Хотя я ее и так знаю. Так, ну и соответственно давайте же откроем, что же здесь приехало. Интересно? Я думаю, интересно. Потому что когда я открыл, я сам офигел. А если сделать вот так? Ну та мужики вы не представляете это это реально болт весом 4750 просили найти болт побольше для супер-пупер хейтеров в итоге вот человек прислал такой вот подарок для них вот теперь бойтесь будете иметь дело с болтом из нальчика. Блин, я офигел. Вот сравните. Сравните. Вот ступица и вот он болт. Габарит, размер это капец. В общем, померил я сейчас его. 55 с лишним. Здесь сама голова 84 там, с небольшим шаг резьбы ровно 5 миллиметров так что зайдет он тоже здесь почетнейшее место рядом с моим прошлым в общем для это для очень экстренных случаев будет для тех кто вообще дупля не отбивает будем так говорить Ме слов нет. А этот так по-легенькому будем использовать в видосах. Как-то так. В общем, поблагодарите Эльдара. Передайте привет. Это капец. Все, заканчиваем. Видос. Я в шоке.